Компания Robusdom Дом» – готовые экономичные и современные решения для загородного жилья. «Рубус Дом» – ищите нас в социальных сетях и любом интернет-поисковике.